Как что будет? Бандит, бандиты, что? или что? что Вон молодой вас? человек в маске. Вызывайте. вызывайте. Чего вы сидите? Давайте повод. Начальник. Что за... что так, э -э государственный. Подождите, я знакомлюсь. Телефон уберите. Дайте ознакомиться. Телефон уберите. Тихо. Не кричите. Не кричите. Алло. Я с вами разговариваю. Что за мода Фамилия, имя, отчество, должность. Почему это в масках? Ребята, отойдите чуть подальше. Вы слишком близко подошли ко мне. Чего, слишком близко вы ко мне подошли. Чего, отойдите вы, подальше. Не надо ко мне так Чего близко вы, подходить. Вы мне угрожаете сейчас. Чем моё... Отойдите, чем говорю, от угрожаю? меня. Отойдите от меня. Вы уберите меня. Я не буду убирать. Ну, Вы подошли, меня. я здесь жрите меня. Что с вами? Вы адекватны? Адекватный. Вы себя нормально... Эй, эй, э! Успокойся. Я подошел, приставил. Да не представились. Бот, подошел. Человек... Документы. Что это такое? Что, что это Ребята, что, что с вами? Алло! Ребята, просыпайтесь! Ребята! Ребята, просыпайтесь! Ребята, просыпайтесь! Ребята, просыпайтесь. Слышите? Тут приехали бандюганы. Идем. И просыпайтесь побудьте свидетелями там беспредел начинается верочка вызови по приднесровскому в милицию сюда выжить цебулевки Выз... вызови в милицию по... ребята сюда все все кто видит меня все сюда цебулевка подъезжайте отойдите от меня не подходите кому-то вы угрожаете моей жизни. Угрожаете? Вас много. Я не Мать, понял. Телефон, что за мода? Кто вам разрешил? Сидите. Кто вам разрешил вообще так себя вести, парни? Кто вам снимать? Я, Я на работе, Я вы сейчас... зачем снимаете? Я нахожусь дома. Где Дома, дома? Я дома вы можете находиться Но дома у на себя. Дома. Да, а чего вы так разговариваете со мной? Давай, давай, борзов. Я вам да, что-то да, сделал, что такое? напишешь и посчитаешь необходимым. Понял? Да. да. да. Не нужен, блять, кому-то. Вы угрожаете моей... жизни. Кому угрожаете? Вы документы Вас препараты. много. Дай сюда, вы ухили! Эй-эй-эй, парни, парни! Что ты тут делаешь? Что вы делаете? эй Что вы делаете? Алло? Алё, парни, вы эй, успокойтесь! Бля, ребята, вы что делаете? Успокойтесь! Куда сядь? Что вы делаете? Где вы ломаете парня, бля? Сядь туда. Эй-эй, подожди! Слушай, что ты мне указываешь? Ты что сделали? Вы что сделали? Да, он меня упустил, блядь, за мной. Да зачем вы его зачем я... и Что это такое?